Всем привет, сегодня я буду играть в Ormix. Я буду притворяться нубом. То есть я буду писать какую-то дичь, может быть, чат, может быть, я ничего не буду писать. Но дело в том, что некоторые игроки, они не смотрят на табличку, он на ту, где на персонаж, ну, где характеристики персонажа показываются, вот на эту вот. Они не смотрят. И они думают, что я просто такой рабчик. Вот честно говорю, многие игроки топовые будут думать действительно, что я раб. Может быть даже не топовый, но... Но они будут так думать, с хорошим рейтингом, больше там 10 тысяч... Вот, и мне показалась эта идея прикольной, поиграть сначала с шапкой вот этот вот Ирокез, потом я возьму Акваланг, вот, и в общем думаю, что зайдет, я думаю, что вам такое понравится. Мне бы, например, вот чисто по приколу посмотреть было бы интересно. Я вот говорю еще раз, реклама на канале стоит 25 рублей, пожалуйста, рекламируйтесь. Знаете, почему я так сказал? Во-первых, потому что мне нужны деньги, да. Кстати, насчет конкурса я сейчас расскажу. А мне нужны деньги. И во-вторых, вот хочется иногда просто сесть и посмотреть Ворвикс именно на андроиде. Я иногда пересматриваю свои видосы из-за того, что просто нечего смотреть. Чисто вот сам беру свои видосы, прошлогодние смотрю. Это уже аутизм. Поэтому, ну начните хоть кто-нибудь снимать нормально, по-человечески. Озвучивайте, я не знаю, что-нибудь делайте. И вас буду смотреть. Просто Кал никому не хочет смотреть. Даже если вы играете э, в один персонаж против четырех без шапок, вы... А там шапки за топ-1, и вы выиграете. Но все скажут, ну кал он и есть кал какая разница, какого он цвета вообще, без разницы абсолютно. Надо делать по-человечески просто. Хотя бы как приближенно, как у меня. Это более-менее еще такой нормальный контент. Вот, а теперь насчет конкурса. Почему-то на всех сайтах ссылка видео повреждена. Я не могу разыграть комментарий, потому что написано «повреждена ссылка». Я предлагаю под видосом, где я говорю, типа, заработок на канале, вот этот видос, ну, сейчас он последний, э, до выхода этого видео, он последний, э, написать один комментарий с пометкой «Конкурс». И вот эти комментарии я разыграю, когда я выпустил видос. Сейчас какое число? Сейчас 11, я выпустил 10, значит, 13, по идее, я должен разыграть уже. Вот, также 10 победителей. Ну, посмотрим, сколько там комментариев будет, посмотрим, как вы будете ставить лайки. Все, типа, сайт проверяет, лайка, подписку, комментарий, все, он проверяет прекрасно. Я надеюсь, что в этот раз сайт заработает. Вот. Теперь все, теперь, в общем-то, вернемся к видео. А, еще хочу сказать, да, что... Э, типа, у меня небольшой челлендж, и, в общем, я говорю, что я прохожу боссов, можете ко мне обращаться, я не как это по логике можно понять. Потому что мне нет смысла кидать. Максимальная сумма это 50 рублей. Абсолютно любой арсенал. Неважно какой арсенал. Какие шапки. Я пройду без проблем босса до императора. Все, я сказал все, что хотел. Я думаю, нам нужно заманить этого рабчика куда-нибудь на авики. Потому что карта здесь более-менее высокая. И авиками его можно будет. А, я спрашиваю, да, кстати. Я спрашиваю, куда вводить читы. Потому что я помню, рабы, с которыми я играл, вот именно рабы. Именно рабы, которые, я не знаю, может быть они классе во втором, в первом. Они еще толком писать не умеют. Они пишут, куда вводить щиты. Вот всегда вот так вот и пишут, прям, ну отвратительно. Просто буквы корявые какие-то все. Пробелы не ставят. В общем, я тоже решил попробовать притвориться нубу. Я думаю, что вам такое будет интересно. Я не смогу. Вот знаете, Данила Абрамова, когда он делал школу Вормикс, мне... Не нравится такое, и я сам тоже так не могу. Кому-то из вас нравится, возможно, это всем нравится вообще, когда человек эмоционально так живо, очень интересно комментирует. Я не могу так комментировать, я просто могу нудно бормотать что-то. Я никак по-другому не могу, не получается, будет наиграно, будет неестественно, будет некрасиво. Поэтому уж лучше я буду естественным. И в общем, я думаю, что у многих из вас устроит, так как я рассказываю. Просто кто-то просто на последнем тупо на последнем как сказать, электрическом разряде от охранника, он сдох. Вот это прям идеальное. Идеальный, идеальный просчет игры. Бывает не везет. И вот эти мысли как раз натолкнули меня на казино. То есть на Dragon Money. Вообще на любое казино. У меня есть замечательная идея. Когда у меня будет 5000 подписчиков, я, естественно, смогу участвовать в партнерке казино. Ну вот этого Dragon Money. Естественно, мне будут давать промокоды на раздачу монет, как и Марику, в общем. И... Возможно, к этому времени я буду уже стримить. Возможно. Короче, посмотрим, куда приведет меня мой канал. Надеюсь, что ворник обновят и канал не умрет. Но мне очень хочется уже перестать снимать вот эту дрянь, которую никто не смотрит. Вот у меня набирается 400 просмотров. За 400 просмотров сейчас, за 400 просмотров, я получаю 2 рубля. Ну, около того, около того какой смысл мне так работать вообще? Я просто не понимаю. Я вот сейчас а, сыграл боев где-то на 2 часа, запилил на 30 минут только, все озвучил, сейчас создам превью, отмонтирую, выгружу. Ну, выгрузить, типа, я не сам не выгружаю, это, конечно, делает все интернет и сайт. Но все же. Типа, не стоит а это 2 рублей. Ну никак не стоит. Вот о чем я говорю, типа, потерпите, пожалуйста, и поддержите обязательно мои разговорные видосы. Вы можете просто их включать на фон и просто слушать, я не знаю, играть. Потому что я стараюсь особо не нудить там. Я очень монтирую речь, не как здесь. Здесь я все записываю практически одним дублем, просто если кто-то зайдет в комнату, я выключаю записи, этот кусок, когда зашли, обрезаю и продолжаю дальше. Я не врезаю здесь вздохи, я не врезаю здесь какие-то молчания, ну маленькие. Там я все монтирую, поэтому будет не нужно, не так нужно будет. В общем, сейчас я постараюсь этого человека выиграть я хочу кинуть ему паука прямо в полете портом Но тут невозможно на барабанчик на это приземлиться поэтому я останусь там лучше и кину блок на следующий ход на дам паука уже так нормально нормально вообще вот а у меня был сначала вариант поиграть без шапок но скажу честно без шапок я побоялся играть потому что но ну, это невозможно мне дает э... В общем, вот эта шапка и артефакт, они дают мне замечательные параметры. Я не знаю, их вообще можно считать нубскими в один персонаж? Типа, они, может быть, еще какие-то плохие. Но в четыре персонажа, вот эта вот э, сборка с роботом, это очень неплохо. Согласитесь, такого персонажа на начальной, на начальной команде, своей первой, например, команде в четыре, такого персонажа можно иметь. И он будет тоже иметь соперников. Будет нормально. Тут есть и ре... ну, не реген, тут есть и бонус к лечению, если у вас есть лечащий блок, то это отлично. Этот перс не топится, здесь есть защита от яда, здесь есть атака броня и максимальное количество хп от артефакта, поэтому, в общем-то, и хп у персонажа будет нормально. Поэтому я не знаю в чем, типа, прикол того, что я сказал, что я играю с нубскими шапками, притворяясь нубом, но действительно некоторые люди меня приняли за нуба, я не знаю почему. 30 тысяч рейтинга, был такой даже момент, вы сейчас его увидите, когда чувак, ну, прям насмешил меня. Кстати, превьюшка, это не кликбейт, а действительно, здесь вы увидите читера в этом видосе, вы посмотрите, как он играет, вообще, он какую-то дичь творил, очень странно он сыграл. Ну, в общем, досмотрите видос до конца, я не буду все спойлерить, хотя я сейчас ничего не проспойлерил, я просто рассказал содержание видоса, как ау как, нет, как интро, просто интро, вы знаете такое? Под дабстепа крутятся буквы. Это интро даунов. Ну или людей, которым лень делать интро. Я надеюсь, вы относитесь к первому, если у вас такое. Ну, ой, <laughs> не к первому, а ко второму. Потому что, ну действительно, просто включить дабстеп и буковки, это тупо, но ну, это прям очень тупо. Так, я сейчас сниму ему где-то 200 хп. Потому что у меня 30 на 30 параметры Да, около 200. Ой-ой-ой. Но я не думаю, что он даст чего-то больше, чем дробаш. И, в общем, у меня идея. Если у меня остается сейчас приличное хп, но я выживаю, я выношу его. Я, ну, вообще, в любом случае, я его пробую выносить, потому что у меня шансов уже нет. Вынести здесь просто изи, я просто дам фугас. Встану в него и дам фугас, потому что, ну, типа, минки заморозки у меня уже нет, поэтому просто так я не вынесу. Хп тоже нет, поэтому рассчитывать я могу максимум на нч, не больше. ну в общем, я играю просто как челлендж, выполняю, поэтому мне нормально. Не знаю, может быть вам режет глаза, когда я проигрываю в тупых ситуациях, в таких вот, как в этой, например. Типа вы здесь могли вообще просто одним пальцем пятой ноги, например, нажать и вынести с фугаски без э, прицела. Я даже не вынес, когда встал под него. Ну, каждому свое, поэтому. В общем, я играю так, как могу. Кстати, здесь я могу... хочу сказать, что я играю так. Типа, в ускоренном режиме. Я стараюсь. Стараюсь здесь быстрее заходить в арсенал. Было бы чуть больше атаки, я был вниз. Я стараюсь здесь играть как игрок, который играет лучше, чем я. Ну, типа, выше, чем средний. Вот, чтобы люди сначала думали, что я нупа, а потом горько разочаровывались и плакать в подушку. Да, ну это просто хпшник. Это тупой хпшник. Здесь изи вынос на втором ходу, правда, у него первый, но это не важно. Это хпшник, все Сейчас я дам, я все равно дам его вынос как-нибудь, попробую, да, с барки меня подобосрался слегка, плохо это все, так, ну что, попробуем сейчас, потому что я не знаю, все, охранник не выкинул, да, бесполезно, то атаки не хватает, то атаки слишком много, золотой серединки нет, хотя у меня параметр ровно 30 на 30, то есть золотая серединка, Ладно, ладно, это уже не важно. Вормикс, потому что это сложная игра. Почему, вот, я не понимаю. Типа, у Ворникса была огромная потенциальная сила. То есть, он мог бы стать очень популярной игрой. Например, вы знаете такую игру, как... Короче, как какие-то шахматы из доты, что-то такое. Я попробую снять это в следующем видосе, эту игру. Она обещает быть очень популярной. Возможно, это хит... Просто с следующего года, 2019 а Такие игры в таком жанре. И может быть я подниму свой канал просто из жопы. Возможно, я на это надеюсь. Короче, я сниму, посмотрите. Это стратегия пошаговая. Но она выполнена в стиле шахмата. И там персонажи из дота. То есть это шахматы с элементами RPG. Вот такого вы нигде не видели. Это новый жанр. Может быть это старые такие 90-х на джаве э, написанные игры для кнопочно Вот они были похожи. Типа Гарфилд. Но все-таки это совсем другие игры. Я имею в виду именно механика боя. Она вот такая вот, из тех игр взята. Но она типа не пошаговая. Короче, это сложно объяснять. Я не буду тратить ваше время. Просто увидите этот видос и, пожалуйста, обязательно его посмотрите. Потому что игра достойна действительно. И это шансы. это будущее для моего канала. Потому что сейчас всего лишь два канала снимают эту игру. Если я буду нормально снимать, то все будет хорошо. Вот, типа... Вы понимаете, что с такими шапками можно выиграть в основном на выносе, да? Сейчас я продемонстрирую замечательную игру на хп. Вот чисто я буду бить этого куколда на хп. И он ничего не сделать не сможет. Ничего. Ну, во-первых, потому что у меня первый ход, из-за того, что я дольше играю, из-за того, что у меня больше реакции, ну и вообще я просто круче. А рейтинга у меня меньше. Ну, не важно. Не важно, это все. Так. Кстати, сейчас походу звук улетел куда-то, но я, я заранее извиняюсь. Я случайно привстал на стуле, и микрофон, в общем, дальше был, чем я ожидал. Я буду давать ему снайперку. Вот я почему-то на 100% уверен сейчас, вот я уверен, что моя снайперка будет попадать. А если он будет давать мне снайперку, она не будет попадать. Потому что я знаю небольшой секрет. Ну как, его знают все игроки, которые играют в а которые просто сидят в туалете и вытирают ну, вместо бумаги телефоном одно место. Те, конечно, это не знают. Типа, если взять одно оружие. А, ну, ну это я затупил, конечно, я затупил. Если взять одно оружие, направить его в сторону полета снайпер... снайперской пули и потом мгновенно перейти а, на снайперку, вот я сейчас покажу. Она пробивает больше земли. Но это нужно делать. Вот видели? Типа пробила намного больше, чем должно. Возможно, из-за поля. Вот этот кусочек а, от дерева, вот эта веточка, она бы не пробила может быть из-за поля помогло мне это, но он не пробьет смотрите он пробивает почти такую же толщину, но не может ее пробить там вот там даже там больше даже больше чем я я даже сейчас прям по его линии стрельну скорее всего я конечно пройду по ней потому что но ну, я со снайперки неплохо играю мне нравится снайпер нет я прошел по своей линии но все равно вы видели насколько пробивает далеко снайпа лайк если вы это не знали Обязательно используйте это, это действительно круто. еще, кстати, если ты быстро опускаешь снайперку или поднимаешь и тут же стреляешь, то тоже так же работает. Но это я заметил на боссах, типа не на каком-то YouTube канале, а именно на боссах. Боссы так делают, я тоже так сделал, и в общем получилось, это было очень круто. Жестокий. Я не знаю, как он вообще пошел, как он набил 50 рейтинга. Странно, чувак, зачем брать тебе говношапку на ставку в один персонаж? Я не понимаю этого. Если у тебя нет нормальных шапок, тогда понятно, но 50 тысяч рейтинг у тебя должны быть все шапки. Странно. Так. Вот. Хочу сказать. Я, конечно, обнаглел, вы это прекрасно понимаете. Но каждый ютубер, он тоже немножко обнаглел, потому что, естественно, все мы, Все мы понимаем, что это не просто так. Мы делаем это не творчество никакое. Хотя сначала я делал канал для того, чтобы творить чисто пороф, выпускал в видеосики. А, я сейчас ему сферы easy дал вообще, там даже по тактике все получится. Это просто вот второй раз у меня такой раб попадается, и главный первый раз был какой-то 300, 300 тысяч. Вот все делаю по тактике, смотрите, здесь идеальное расположение. Они встают почему-то у рабов, у них какое-то единое мышление. Они одинаково всегда встают. Вот, вот чисто видите, как будто на первом ходу тактика, да? Я потому что уже знал, что он встал туда, куда встал в прошлый раз, в дурачок. Все идеально. Охранники, кстати, я поставил, потому что я параметры сменил, я не знаю, полетит он так в или нет. Только из-за этого так я, я бы не ставил. Вот здесь я не знаю тактики, я не, не, до сих пор ни разу не вынес за всю свою жизнь. Отсюда персонажа. я не знаю, почему у меня не получается, может быть я неправильно что-то делаю. Хотя нет, все правильно. Просто гравибалка не такая. Гравипушка. Так вот, я о чем говорил типа мне нужно разыграть вам 2000 я уже говорил об этом я их набрал вот но также мне а, еще такое совпадение мне нужен микрофон для того чтобы вести стрим микрофон стоит тоже 2000 короче на что-то мне не хватает естественно конкурс я задержал уже на месяц вот поэтому ну в общем не хочется мне задержать его еще дольше Быстрее будешь разыграть и раздел с этим. Но э, микрофон, потому что я куплю себе не скоро, типа я поставил себе челлендж. Э, возможно, скажете, что я дурачок. Естественно, я зарабатываю другими способами помимо YouTube. Но именно вкладываю, вкладываюсь я в канал, вкладываюсь в, как сказать, периферию для своего ПК именно с заработком на YouTube. ПК, конечно, я купил за деньги, которые заработал другим способом. Но все остальное я покупаю именно на то, что зарабатываю, стараюсь. По крайней мере, я стараюсь. Конечно, я беру деньги из своего другого резерва, так сказать. Ну, в общем, вы поняли, да? Я оставлю свои реквизиты по ссылочке в описании. Кстати, у меня есть защита от... Ну, вы понимаете, от чего от бомб, от разных. Поэтому вы можете делать все, что угодно. Вы мне вреда никакого не причините. Короче, я оставляю реквизиты. Кто расположен поучаствовать в развитии моего канала, то есть я в скорейшем приближении прямых трансляций, так, пожилых потоков, того прошу, ну, как сказать, рубль-два, с по нитке и мне новый микрофон. Поддержите меня, пожалуйста. Вышлю два, в общем, два кошелька. Это WebMoney, бесполезный кошелек, и киви нормальный кошелек. Сбер кошелек я, я пока не оформил, но мне не хочется. Мне просто, типа, дойти до банка две минуты. Но мне лень уходить из дома, поэтому у меня нет Сбербанка. Круто, да? Так. Все, я проиграл. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Я первый ход пропустил. Второй ход я сделал хороший. Третий ход я тоже пропустил. Я не увидел охранник. Я бы сейчас дал ему изи барашку, бы и зажарил. Потому что 300 хп, даже там 200 с чем-то барашка, бы она прям, ну, без проблем сняла. Просто не повезло, я не заметил. Как Марик на 4к играл, охранник не заметил. из-за этого проиграл. Ну, не совсем из-за этого. Но это была весомая ошибка, поэтому... Когда ты играешь, обязательно смотри за охранниками. Так. Какая-то странная фамилия. Прикольно. Как будто сыр какой-то. Такой белорусский. Так, ну что. Сейчас мы вынесем на изи. Вот смотрите, вынос, да. Он у меня получается через раз. Я не помню, как здесь выносить. Сделаю по-своему. Воз... ну типа если я поставил охранник в середину это уже 90 процентов удачи типа что я вынесу шанс огромный потому что сейчас куда бы он не упал он вынесется да отлично значит там раз-два все ясно ясно все это я чисто вот потестил вынос поэтому включил видос даже забыл вырезать но я думаю что это особо времени занимал не заняло даже вот этот подбор он дольше чем тот видос который короче я понял я играю бои который по длительности меньше, чем сам подбор. Не во всех, конечно, случаях, но такой вот, это прям вообще жестко. Да, я начал говорить насчет популярности Вормикса, прекрасно все понимаете, что Вормикс не стал популярным, точнее он стал популярным, но скатился, из-за того, что он нарушил авторские права. Это уже минус. Типа, американский создатель Worms, ну, игры Вормс, он сделал игру он ее забросил ну она в общем была такая разрабы на этом нахайпанули. типа они сделали такую же игру но уже нормальную а да вот он вот он а читер вы видите вот ID. А, я не знаю вот скриньте там я бы конечно сам пробовал написать Шевц... Шев... шевцова или шевченко но за оскорбление игры меня забанили в группе и возможно он обиделся на меня я не знаю конечно шарит он в том что происходит в группе ну давайте, я лучше не буду рисковать своим аккаунтом, потому что вдруг меня еще забанят каким-то образом. Напишите, мне в общем-то не важно, выиграл он меня или нет, потому что ну, его все равно рано или поздно забанят. Хотя даже не, не пишите, нет смысла, просто его забанят все равно. Уже сегодня. А может это просто разраб прикалываться, не знаю. Так вот... Разрабы успели хайпануть о том, что создали игру, похожую на легендарную игру, которая вот прям заполонила нашу планету в определенный промежуток времени. Из-за этого Вормикс вышел в топ. В него начали играть. В него сейчас играют. Но дело в том, что Вормикс начал распространяться уже на другие платформы. То есть э, ВКонтакте, короче, разные серваки вот эти. И естественно, наш любимый Android. Потом еще и Steam. И вот... Не может один человек, один владелец того, кто придумал вот этих вот персонажей, там, котиков, собачек, короче, создателей игры, я не знаю, кто это вообще. Он не может следить за всем, и у каждой платформы, я так понял, свой администратор есть. А потом вообще Вормикс какой на андроиде перекочевал к к другому. В общем, все сложно, и игра забросилась. Игра забросилась, она стала зашкварной уже, и в нее перестали играть. Но это такая грустная история. И вот то же самое, я скоро я скажу про свой канал, вот совсем скоро, буквально 3 месяца и все. Меня смотреть перестанут совсем. Знаете, Ника, вы знаете Respawn Плея? У них была куча просмотров на Вормиксе. Огромная куча. У Ника даже видос был 40 тысяч. ВК Вормикс набрал больше миллиона просмотров какой-то видос, как отличить, а нет. Короче, я не помню какой видос, но вы можете погуглить. Посмотреть, он набрал больше миллиона просмотров. Вы представляете? Если считать по заработку с моего канала, не по сейчас, а как обычно, я не знаю, что сейчас с ним творится, после обновления YouTube я перестал зарабатывать на видео вообще, то миллион — это 140 тысяч рублей. 1 миллион просмотров. Ты просто, получается, выпустил видос по игре, заработал 140 тысяч. Круто. Для школьника это самое то. А сейчас я получаю 400 просмотров, вместо 10 тысяч, как у Ника, у него стабильный видос набирал больше 5000 просмотров. Я получаю 400 просмотров. Ну вы понимаете, что это ну ненормально совсем. Даже не то, что я заслуживаю большего, я может быть не заслуживаю их совсем. Дело не во мне, дело в том, что игра не популярна, она сдохла и мой канал тоже. Я начну снимать Бравл Старс, я начну снимать другие игры. Я не заброшу ни в коем случае Вормикс, я продолжу снимать и на ПК и такой. Я, может быть, буду делать по несколько видосов в день. Время учебы вряд ли. Но летом, может быть, получится. В общем, я прошу вас, обязательно поддержите меня. Прям вот срочно. Мне это очень нужно. Потому что, ну, как-то я полтора года радую вас уже видосами. Может быть, и не радую. Но вы их смотрите в любом случае. И за полтора года с канала я заработал полторы тысячи. Круто, да? Я смог купить себе на полтора к только клавиатуру мышку и рекламу все все больше ничего себе не купил с канала типа ну это прям совсем мало очень мало вот кстати напишите в комментариях чем я мог бы его убить Потому что я не понимаю, почему не... он не сдох Почему он вернулся, наверное, на барик я зря кинул Я не думаю, что 100 хп бы я ему снял Но согласитесь, бой был прикольный Бой был прикольный, не зря я его выложил Остался совсем чуть-чуть Во, вот это крысиный бой будет Он будет очень долгий, кстати Я там заигрался в ВКонтакте поэтому пропустил, что там случилось Короче, сейчас мы посмотрим и самому, даже интересно Я смотрю, как первый раз А, ну это крыса, это крыса, он кидает паука Я, кстати, с ним не играл Еще предупреждаю, ни разу с ним не играл а, ну все ясно, дурачок. Просто дурачок, это диагноз. Я не врач, конечно, но это диагноз. О, видали, я юз 1.70, 1.80 а теперь. Плюс лечение вообще крутое. Защита от яда у меня есть, поэтому я не травлюсь сейчас особо. Да это вообще, это топовый сет. Вот, а... короче, просто можно играть этим сетом в 4 персонажа и вообще не менять. Это отличный персонаж. Если сделать его бронером робота, вот такого вот то это замечательный перс. Только вот, ну не знаю, как-то... Мне больше молот сюда подходит. Не Маргинштерн, а на молот, на, на акваланг. Короче, я беру молот. Сейчас я сделаю и изи вынос. Ну потому что, ну как раб встал, а я как раб его вынесу. Прям вообще изяйше. Смотрите. Опа, сейчас падает идеально в ямку. Кидаю барашку. И впрочем... Ничего нового, я поторопился, боялся, что меня зажарит сейчас поле поля огонек, и барашка взорвалась подпрыгнув. я ненавижу эту барашку, я наверное переделаю ее в эту в управляемую после обновления, вот сейчас если обновят вормикс, и игра на выносы хоть как-то, хоть как-то она станет возможной, я перекрафчу барашку себе, потому что эта дрянь мне не нужна абсолютно вообще, ее нельзя заюзать ни на боссах, нигде, ну сейчас можно, сейчас можно, но вот на ставках барашку редко заюзаешь. Проще вынести персонажа, чем забить его на хп. Намного проще. Я, я сторонник игры на выносе. Но я люблю на хп поиграть, когда это можно. Типа на хп я неплохо играю. Так. Я не помню, с пушки ледяной, ну, обледеневший персон падает. Ой, скотчет по карте. Просто я мог бы попробовать вынести его. О, вода как раз подниматься начинает. Ну все, сейчас я его вынесу. А, Ну отлично, отлично Давай, тпш, не жри О, я сейчас поставлю атом, кину блок и будет вообще круто Я просто унижу его Хотя возможно, возможно, что он тоже кинет свой блок У меня останется чуть меньше 100 хп А, ну там пропадет как раз поле за это время И я просто дам ему фугас Я просто просчитал ходы как решетило Но обосрался как не решетило А, он дурачок, ясно, дурачок он вообще просто насрал, типа, пускай атомка по ним бьет. Кстати, я не понял, почему так мало урона. Это же ненормально вообще. Все, я просто ставлю сейчас туда балку, иду и даю фугас, изи. Главное, что порт меня не подвел, и я, в общем, не забыл, где лежит охранник его. Так я и знал, зараза, так я и знал. Что ничего хорошего из этого не получится. Надо было брать ранец. Ну ладно, ладно. Все равно, я бы вынес его, вот, и честно, я бы его вынес без проблем. У меня хватило бы хп, чтобы выдержать, ну, типа соплю блока. Кстати, я не играл с этим челом ни разу, но это не важно, какой-то ноунейм. Так, отлично. Но вы заметили, вот я сыграл весь бой, я не думаю, что из вас хотя бы 10 человек досмотрели до конца, до самого досюда. Но, типа, с такими шапками спокойно можно играть главный арсенал получается играть можно и без шапок вообще но это сложно уже я вот э, хочу сказать что сначала когда начал писать видос я прям вот э, тупо поднял рейтинг около 150 потом я стал уже э, более прикольно делать видосы типа я хотел ну в общем выпендриться проще говоря я описывался слегка вот из-за этого слил рейтинг и теперь у меня в общем я ушел чуть-чуть в плюс где-то на сотку короче рейтинг я набил но дело в том что арсенал у меня далеко не фулловый. даже у тех у кого сейчас по 10 рейтинга они имеют шапки артефакты у них они просто нет рейта лучше арсенал сейчас чем у меня и они жалуются что все донатера ну как такое можно? Ну, объясните у вас я не понимаю совсем клешни растут что ли с задницы это же невозможно если уж с моим уровнем игры можно поднимать рейтинг с таким арсом. Да посмотрите мои первые видосы, я вообще просто без арсенала практически играл в один персонаж. Просто в крысу. Неужели сложно кинуть паука и потом дать ку ну, кувалду, например, если у вас первый ход. Если у вас второй ход, то сразу на первом, первом своем ходу паука. Потом скидывайте на мин или же просто как-то уроните, не знаю, там, ну, снайперкой. Все. Элементарная игра, просто я всегда так играл, когда у меня не было ни прокачанного паука, ни блока. Короче, посмотрите первый видос, если интересно, как набить рейтинг. А всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.